Друзья, всем привет! Как я и обещал, я снова на рыбалке. Ну и соответственно, так да, как наступил у нас нерестовый запрет, на лодке выходить, к сожалению, нельзя в те места, где я обычно люблю рыбачить. И поэтому я решил сегодня порыбачить, непосредственно на вот этом водоеме. То есть для меня он абсолютно новый, хотя он не так далеко от дома от моего находится. То есть я не знаю, что здесь ловят, я не знаю, на что здесь ловят. Я не знаю, в принципе, ну, как привыкли здесь местные рыбаки ловить. Ну, буду ловить, соответственно, на донку. Это спиннинг с пружиной вот на два крючка. Будем пробовать ловить либо карася, либо плотву, если вдруг она зашла. Судя по тому, что сполохи по воде идут, то рыбка, в принципе, должна здесь быть. Я не знаю, может, это мель какая-то, может, верховодка, мелкая красноперка. Ну посмотрим, будем пробовать ловиться. По прикормке Забивать будем в пружину вот такую кашу. Это микс пшеной каши и пшеничной. И соответственно блендером жареные семечки перемолол и перемешал. То есть запах, конечно, просто обалденный. Лучше, чем от макухи. Будем пробовать ловить сегодня как на прикормку непосредственно на эту кашу. По наживкам у меня в принципе тут стандартно это вымя оранжевое. Потом опарыш, вот такой белый опарыш сегодня, никаких красных, вот и червь. Специально поехал в село, накопал хороших таких жирных червей, то есть он какие красавцы. Будем пробовать ловить на них. Все, свой спиннинг я зарядил, вот сейчас еще один соберу, то есть вот так вот Выглядит мой монтаж сверху крючок с коротким поводком, внизу крючок сантиметров наверное на 10 поводочек, ну и соответственно сама пружина. Ну что, друзья, будем делать первый заброс. Установлено. Сейчас буду собирать второй и также закидать. вот если вам видно вон там идет рыба не знаю похоже на карасин не понятно что он сверху но он там есть то есть рыба значит зашла потому что у меня знакомый недалеко отсюда живет говорит что это место пока что пустое то есть рыбы нет но судя по тому что с по воде идут рыба есть донки полностью зарядил закинул их забил кашей по наживке сейчас у меня находится там червь и подсадка одного парша на всех крючках смотрим как будет работать я смотрю на той стороне он рыбачки стоят у них там кое-что поклевывает то есть рыба есть посмотрим если будет скучно так как, понимаю, донка это так поставила, оно стоит. Периодически будем перезабрасывать, конечно, забивать новую кашу. Вот. Но если будет скучно, возьму удочку и покидаю Он там, он коряшка. И там постоянно сполох. Возможно, там красноперка небольшая стоит. Хоть как-то разнообразить свой досок. Вот, друзья, первая рыбка это у нас что О, она еще и это у нас маленький карасик еле-еле так дыб-дыб дыб дыб я так понимаю он там не один потому что смотрите вгрыз все это видно стайка его так ну его я думаю мы будем отпускать потому что нам вот, реально такая мелочь не нужна все давай Иди, приводи там папу, маму, бабушку, дедушку лучше. Так, ребят, сейчас опять наживил там червя, опарыша. Сейчас забьем кашу. Единственное, блин, кашу положил в пакет еще теплый. И она немножко подмокла. Мы ну, видно от влахи, от конденсата. Держится, конечно, не очень хорошо. Сейчас должна была вот, как пластилин быть. Но ничего мы сейчас все исправим я думаю она чуть подсохнет на солнышке будет все отлично тряпку блин сегодня забыл взять с собой когда приходится в холодной воде руки мыть после каждого заброса закидываю я недалеко сколько метров 30 наверно больше не надо по сути где-то на середину крас и кидаю. Ребята, вот на этом спинге видно опять какая-то мелочь долбит. Даже сигнализатор не двигается. Я вижу только по леске, что леска немножко двигается туда-сюда. Смотрите, немножко изменил насадку, так как видно мелкий карась обедая червя просто за две минуты. И при этом я четких поклевок не вижу. Он просто его как бы клюет и все. Я сюда поставил вымя с опарышем. Посмотрим как будет работать. Вот сюда поставил червя. Вот на эту на этот спинг. Я поставил червя и опарыша. Спинги примерно в метрах двух друг от друга стоят. Посмотрим как оно будет работать. Кстати придумал. Я ж не взял тяпку с собой чтобы вытирать руки придумал пакетом беру кашу набираю и на пружин забиваю тоже если кто-то забудет можете так пользоваться кстати классная штука и руки не мерзнут но ну и достаточно чистая ребят кстати смотрите течение дали Видите, вода начала двигаться до этого была обратка То есть рыба практически не врала может из-за того что сейчас течение дадут Свежая вода пойдет, больше кислорода, соответственно, она станет более активной. Ну и плюс солнышко поднимается уже. Я думаю, должен начаться клев. Вот, смотрите, два местных кота. Я, кстати, жалею, что этого карасика маленького отпустил, надо было дать. но что то вот это черный он с самого начала. Только он был сзади меня. Он с самого начала вот караулит, ждет рыбку. Вот еще один пришел. Или одна кошка, скорее всего. Но если будет науки карась, буду им отдавать. Mm -hmm. Посмотрим, может что-то зацепилось. что там? Не, походу, он то что. Ничего. Ну видно, что мелочь. Крупного пока что ничего нет. Думал, мало ли, может у густера подойдет. Далеко, потому что закидывал метров на 30. Но как-то послабее клев. Когда поближе, хоть мелочь, но хоть клевала. Серьезные поклевки. Это уже радует хорошо так бабахнуло я только отошел такой звон ду -ду -ду -ду -ду. но к сожалению не успел подсечь объело полностью все очередной карасик я не знаю как его назвать это не карасик это малек какой-то как долго он долбил, так долго, что нудно. И просто, опять и то. Посмотрите, как я его забавил, прямо в глаз. Я не знаю, выкидывать его уже смысла нет, мне кажется. Даже, наверное, кошка уже замучилась ждать и куда-то ушла. Ладно, сейчас пробуем ее найти и скормить. я ему уже этого карасика маленького. Довольно и облизывается, смотрите, какой. Ах! Да, что-то пока рыбалка такая вяленькая. Не знаю, что это было. Либо это рыба завела за какую-то коряжку и в итоге зацепился и оборвал нижний крючок. Ну не знаю, ну поклевка такая была мощная, бу-бу-бу-бу несколько раз. Вроде как что то тянуло, ну мало ли, может это мне показалось. В общем, факт остается фактом, что рыбы я не вытащил. Вроде что-то есть. Так, что это? Ну, маленькая платвица. Богом усолила. сейчас мы своему другу отдадим. Где он там наш код? Вот такая вот небольшая платвичка. Иди, бери. Видно, подошла стайка плотвы. Это вообще малек. Малек. Одолбилось как, еще меньше, так где мой друг, а вот здесь, ну что, лови, это уже третью рыбку, которую я вот этому черному коту, держи, ну хоть кошку сегодня накормлю, это хорошо. Друзья, пока что, конечно, рыба клюет крайне слабо. А если клюет, то это очень мелкая рыбка. Я ее вон, скармливаю коту черным. Он только отошел, что-то начал там залечать. Вот такой вот интересный залив Днепра. Смотри, сколько рыбаков. Мы тут и с детьми. Конечно, пока еще рыба не зашла. Она сейчас еще, наверное, в камышах, Там, ближе к открытой воде, не рестится. А потом уже попозже она зайдет сюда в заливы. Тогда уже можно будет ловить и хорошего карася и хорошую плотву. Но пока что так. И ничего. Сегодня очень много мелочи которая просто не дает, блин, нормально рыбачить. Захватить не может. А поклевки такое ощущение, что там просто гигант какой-то. Все, друзья, моя сегодняшняя рыбалка подошла к концу. Была она сегодня слабенькая, потому что с утра было очень холодно, вода еще была холодная, но и рыба, соответственно, не очень активно и чувствовала себя. То есть неактивно брала. Вот, за сегодня поймал я Два маленьких карася То есть, ну, они, ну, не знаю Там, пол ладошки, наверное, были И, соответственно, три плотвички Которые я, как и карасей Благополучно Коту, дружбану Который тут рядом со мной был Я ему скормил, потому что, ну Рыбалка, в принципе, не получилась Это новое для меня место Вот так он выглядит Вот как залив такой идет днепра это как полуостров небольшой вон там еще вдалеке заливчик и вот на этом полуострове сидят рыбаки с этой стороны и вот с этой стороны внизу вот если видно также сидят по моим наблюдениям сегодня также крупную рыбу никто не поднимал поднимали тоже либо до ладошки плотва либо же небольшой карасик то есть, ну, как мой знакомый говорил, что рыба, в принципе, сюда еще не зашла, а он живет буквально там в двух километрах от этого места. Вот. Попробуем в следующий раз поехать на Ставок. Может быть, там получится поймать карася. Там вода должна быть однозначно теплее. Вот он должен быть активен. Все, ребята. Всем пока. Увидимся на рыбалке. Пока-пока.